здесь очень тонкий момент происходит обесценивание уже того, что уже все раскрыто и распознано. Вот эти как раз моменты, если вы внимательны, почему я всегда... Прописывайте, периодически возвращайтесь к идее да, пробуждения, просветления, себя пробужденного просветленного, потому что образ сформирован. То есть там со всех мастеров, учителей, с книг, и тогда ты то, что вот оно уже вот само, вот оно, само, само да, вот... Оно как бы как обесц... в обесценивании уходит, но это первостепенно все и вот такие моменты, что уже как раз вот что ты описала, это говорит уже о ясности, ну все, дорогая моя.